Приветствую вас, друзья! Вы на туб канале Все для клёва». Сегодня для вас две прекрасных новости. Первая заключается в том, что благодаря этому видео мы разыграем те призы, которые мы взяли для вас на выставке «Охота, рыбалка, туризм 2021» у производителей рыболовной продукции, которые участвовали в этой ярмарке. Для этого нужно быть подписчиком канала Все для клёва» и написать комментарий под этим видео. Комментарии о том, какие вы хотите, чтобы мы снимали для вас видео, какой контент вас больше всего интересует. Но, к сожалению, не пишите комментарии о том, чтобы были рейды, потому что рейды не совсем зависят от меня, а во многом зависят от руководства и инспекторов Одесского рыболовного патруля. Друзья, и вторая грандиозная новость. В честь Дня защитника и защитницы Украины в нашем магазине проводится акция «Скидка до 20% на рыболовные товары». В акцию входит весь ассортимент шнуров и лесок – 20%. Крючки – 20%. Силиконовые приманки и воблера – 20%. Чехлы и коробки – 15%. Некоторые виды катушек и удилищ – 20%. Большинство товаров одежды и обуви – 20%. Грузила, поплавки – 20%. Товары из группы «Туризм» и «Мебель» – 15%. Инструменты и монтажные материалы – 15%. Сигнализаторы и подставки 15%, подсаки и садки 15%, прикормки, все виды прикормок 15%. Мы ждем вас в нашем магазине все для клева по адресу город Одесса, улица Бочарова, 50-1, рынок Початок. Приходите и сами убедитесь в том, что наши цены действительно честные.